Вкусные новости Ставрополя. Сегодня съемочная группа проекта «Вкусные новости» посетила кафе «Восток». Наш специальный гость Дед Мороз выступил в неожиданной для себя роли роли дегустатора, чтобы ответить на вопрос о самой вкусной шаурме Ставрополя. Дед Мороз вынес свой вердикт. Шаурма в кафе «Восток» очень вкусная. А уже после выхода в эфир этого сюжета к нам позвонил Дед Мороз и спросил, а можно ли заказать шаурму из кафе «Восток» домой. Уж очень она ему понравилась. Отвечаем, можно. Заказ и доставка в кафе «Восток» налажена. Приятного аппетита! Вкусные новости Ставрополя!